минутка пользы. Я не знаю, каким образом обрабатываете вы воротник со стойкой. Я расскажу о том, как это делаю я. Перед тем, как приколоть одной стороной стойки к рубашке к горловине, я по той стороне, которая будет у нас закрывать припуск, то есть Окончательная да, строчка, которая внутри находится, я прокладываю по этой строчке, вот она у меня с этой стороны получается, строчку-разметку на 0,9. Вот максимально возможно, чтобы это было 0,9, потому что ширина припуска это 1 сантиметр. И так как будет перегиб, миллиметрик со строчкой, уйдет как раз туда. Сейчас проложу строчку, расскажу. Дальше. так вот я проложила строчку сейчас весь этот шов нужно пойти и обязательно его приутюжить после этого я размещаю рубашку лицом к себе то есть лицо спинки смотрит на меня и лицо полочек точно также смотрит на меня и размещаю стойку то есть вот я ее вывернула я ее отутюжила и той стороной, где у нас, наоборот, нет разметки, я совмещать начинаю с этой стороны по всем надсечкам, контрольным меткам. Вот смотрите, опять же таки, вот она центральная, вот она у нас идет на плече. Все, то есть у нас замечательно совпадает. Прикалываю и притачиваю стойку к рубашке. Вот я приколола и сейчас с припуском в один сантиметр буду притачивать вот строчка строчка выполнена после этого я иду и приутюживаю этот шов далее следует оценить материал с которым вы работаете иногда я срезаю лишек припуска на 05 и 07 иногда оставляю таким какой он есть в один сантиметр далее после этого этапа я Заутюживаю припуск на внутреннюю сторону стойки, то есть вверх, вот туда. Вот стойка, вот воротник, вот шов притачивания э, стойки с, со спинкой и с полочкой. Вот сейчас мы здесь приутюживаем только этот шов. Вот у нас строчка-линейка. А после этого аккуратненько, я обычно пользуюсь колодкой универсальной, этот шов я буду заутюживать вовнутрь. И в очередной раз мне пригодилась моя самодельная подушечка для вито. Вот так вот все здесь замечательно у меня располагается. Попробовала на колодке без нее и сразу же пошли за лома. Очень неудобно было, потому что она у меня такая... Ну, я вам ее показывала, она у меня жесткая. Дерево, деревяшечка. А здесь опилочки подвижные, можно формировать... А Акад необходимый, ну то есть формировать форму, вот и поэтому здесь вот так вот аккуратненько я выкладываю все зонально, то есть маленькими зонами и вот буду двигаться. Отутюжу сначала здесь, а потом переверну и еще пройдусь с лица. Напомню, что у меня это макет, поэтому здесь ничего, никаких клеевых еще нет с изнаночной стороны все вот выполнено швы сначала приутюжила потом заутюжила на внутреннюю сторону стойки и теперь вот так вот также зонально аккуратненько я двигаюсь по уже лицевой стороне со стороны рубашки и стойки аккуратненько вот так вот все это дело хорошо утюжу ну а сейчас покажу привести вот этой строчке разметки для чего она вообще была нужна то есть все вот то я сделала с внешней стороны сейчас суть такая то что эту этот припуск можно даже не заутюживать потому что сама строчка будет вам прям помогать обратить ее в подгибку направить ее в подгибку и сейчас я вручную приметаю вот с небольшим перекатиком то есть в нахлёст чтобы закрывалась вот эта вот строчка и чтобы вся сметочная линия попадала в канавку, как, собственно, и потом строчка окончательная, сделаю этот этап и покажу вам дальше. Аккуратненько двигаемся, делаем ручной шов сметочный. И смотрите, вот эта вот строчка-линейка, она прям туда и обращается, то есть сама ее не нужно заутюживать, потому что практически на любом виде материала, ну, наверное, кроме капризного шифона, но даже там это все равно вам как раз-таки облегчит этот процесс и тут получается у нас строчка проходит на 0,2 даже возможно на 0,3 0,2 на 0,2 миллиметрика а здесь она ровно в канавку должна упасть и вот так вот все это дело сметываем закрывая вот эти все припуски вовнутрь продолжаем вот так вот выглядит наметочная строчка как я сказала, в этом моменте самое главное то, что у нас здесь обязательно с запасом остается 1-2 миллиметра. Желательно вот в этих местах даже немного больше взять, потому что именно тут начнется строчка. Ну а с лица у нас шов в канавку будет уходить, то есть вот в, этот, в это место, чтобы стойка слегка нависала над швом. И строчку прокладывать буду по лицу. Наше движение за машинкой. Конечно, у вас будут две руки, а не одна. Что мы делаем? Мы ведем строчку строго в канавку. И при этом не бойтесь отодвигать уже притаченную стойку. То есть вот так вот себе э, расчищать дорогу. И главное не прокладывать шов в саму стойку. То есть строго под стойку в канавку и вот по итогу что у меня получается я сейчас уберу сметочный шов вот этот еще сделаю в и таким образом ВТО сделаю с небольшим перекантиком так чтобы стойка нависала то есть закрывала вот этот шов это получается лицо вот видите нужно постараться чтобы этот шов увидеть поймать а с изнанки у нас вот такая картинка. То есть на 2 миллиметрика вся стойка вот так вот у нас притачена. Следите внимательно за вот этими моментами начала строчки. Обычно вот тут вот бывают небольшие проблемы. Можно не захватить вот этот вот самый маленький кусочек. Или напротив что-то оттуда вылезет. Нужно быть внимательными. Напомню, что я работаю с бязью, вот, на сорочечных каких-то рубашечных тканях да и вообще тканях, которые подходят более лучше для уже изделия вашего конечного, все это еще аккуратнее будет смотреться, чем просто на бязи. Смотрите, теперь делаю с изнаночной стороны ВТО, делаю швы максимально плоскими вот в этих местах. Опять же, удобно использовать вот такую тюжильную подушечку, вот у нас шов на, внутри на изнанке на 1-2 миллиметрика. И получается дальше я утюжу уже с лица, стараюсь при этом сделать перекантик на сам шов. То есть, чтобы шов максимально возможно закрыть вот эту вот канавку. Ну, его, в принципе, и так не видно. Ну и покажу, как я работаю с этой зоной при ВТО. Это личные наработки, личные наблюдения. Чтобы сделать перекантик ВТО на эту сторону, я вот тут уже на самом деле сделала и подумала о том, что все-таки запишу этот узел. Как я работаю? Я размещаю вот именно таким образом к себе воротник и стойку. И получается вот такими перекатывающими туда движениями, чтобы стойка нависла над швом. Вот этим краем утюга с паром я вот так вот прорабатываю только вот эту часть прошу заметить что не нужно делать кончиком острым чтобы не было каких-то перепадов таких э, зигзообразных а что это делать нужно просто вот этой плоской частью вот туда и получается что вот смотрите видите шов Полностью закрыт стойкой. Если мы сравним вот тут начало, где я еще этого не сделала, здесь все-таки шов видно, а вот тут уже нет. Таким образом обработана моя стойка у рубашки. Это изнанка. Это лицо. По вашим просьбам я соберу весь этот материал из сторис и размещу в ленту. Не забудьте поблагодарить меня и поддержать комментариями, можете это сделать уже сейчас.